Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серик кролик. Серик кролик, потому что меня зовут Сергей, и потому что я хочу завести совет советскую шутшину. У меня, к сожалению, ее в настоящее время нету. Хотел купить, хотел съездить на Белагра 2021, но не судьба. Один пообещал на Абал, второй пообещал... Ну, короче, не судьба мне съездить в этом году на Беларусь. Все, сегодня был последний день. К сожалению, виду нету. Пару, которых я хотел взять, нету. Ну, ну ничего не делаешь. Короче, кролики кроликами, но их же нужно кормить. Вот приехал сейчас, наверное, на часах 17.10, 17.20, вечер. Вот сено сушили буквально два дня. Три дня. Или два. Два-три дня сушили сено. Правда, так сушили утром, вечером поворочаю на работе целый день, вечером снова поворочу Ну ладно, не в этом дело. Вот наш мотоблок. Борты, которые самодельно, как я называл. Доча в помощь, потому что, ну, по-другому никак. Ну, или жинка. Жинка сказала, что колется. А доча колется тогда Нет, видите, не колется и ничего. Ну, дети, ничего не поделаешь. И мороженое нужно зарабатывать с детства. Поэтому сейчас мы загрузим здесь небольшое количество сена ну это плюс минус там два рулона 500 килограмм, ну может чуть больше выйдет а, покажи Женка, здесь колхозное поле они убирали травосмесь зерно-бобовую ну а вот здесь растет мой полисадник здесь они косить не могли иначе скосить веса поэтому вот здесь я заготовил небольшое количество сена плюс вокруг дома но все часто не скосил побоялся думал будут а, дожди ну не повезло. Дождей не было, сено высохло и сейчас придется завтрашнего дня утром косочку клепать и косить. Так что нечего стоять, сейчас погрузим это сено, дочь вылазь оттуда. А то сейчас закалю вилами. Заложим сено, сено швистит, все красиво. Самая проблема не высушить сено для меня. Или там Ну конечно, всегда дожди, понятно, что Мне загрузить на вышки Многие люди э, У тюки делают сено Ну, тюкуют У меня место, слава богу, позволяет У меня есть вышки, то есть чердачная э, Сарай И вверху чердак И я в этот чердак запихаю все это сено Там, наверное, рулона 4 или 5 вмещается Поэтому я не, не сторонник там Тюки Шпагат использовать, там еще остальное Росыпка, все туда засыпал, если сыроватое сино, можно просыпать солью. Тоже очень хорошо фиксировать, убирает влагу. Так что нету с этим проблем. Солнце не лезть пока, а то сейчас еще не дай больше вил на тебе. Будет прикол, блин. А вот сейчас нужно заладить и топтать. Потому что все это иначе не улезет. Ну, показывать, как дети там топчут, мы же не будем. Так что оставайтесь с нами Скоро мы поведем Во дворе там будем грузить на вышке мы привезли свои сено, ну, грубо говоря, рулона стабильно, там, ну, если рулон 300 килограмм, то килограмм 150 мы привезли, тяжеловато, колеса спустились, даже, как вы видите, все загрузить сейчас, вот, то небольшое отверстие, туда влазит огромное количество сена. По поводу крольчих, крольчих, кроликов, а крол ждем от 4 или 5 даже самочек в ближайшие 2-3 дня, хотелось бы показать, пойдемте со мной. Становись поближе, чтобы солнце не мешало э, Столкнулся с такой проблемой э, Родила, все хорошо, 6 крольчат Никого не убирал э, Не лазил в гнездо, то есть сразу В первый день просмотрел, все вроде бы Было замечательно, после этого В гнездо я не лазил э, э, Это была моя Самая большая ошибка, по крайней мере За несколько дней это однозначно э, Так, Улька, принеси мне Вон ту баночку, которая стоит Короче, в чем дело, вот они как слепыши. Глазки я сразу им не открыл. Да, эту баночку принеси, сейчас покажу людям. Сразу глазки не открыл. Им уже 15 дней. То есть глазки должны полным ходом у них открыты быть. И у них сейчас они как слепые стали. Вот у некоторых он даже практически не видит ничего. Хоть глазики работают вроде бы. Но они как в белой пленочке. И вот он головку так держит. Так как-то вот и кролики очень интересно. Короче, глазки закапывал я вот левомицетин. Это белорусское производство. Он копейки стоит, рубль 90 все лишь. То есть это дешевое средство. Люди, вот я совершил ошибку и кроликам не вовремя закапывал глазки. Сейчас закапываю, вторые сутки, все вроде хорошо, нормализуется, дай бог все будет очень хорошо. Но не повторяйте моих ошибок. Я для этого все это показываю. Ну, кроликов вернем мы в гнездо. Когда мы загрузим сено, мы будем уже, конечно же, ими сейчас заниматься, капать. Здесь ничего сложного. Пипетка и капельки. Ну, то есть по 2-3 капельки в глазик. На этом <кхем> пройдем мы дальше. Наша, как вы видите, вот тут замечательный кролик есть. Если кто еще не видел, можете посмотреть, как он кролик нас делает. А у вас так кролики не делают? А у нас вот так делают. Фишку том, ждем выводка из цесарийных яиц. Там что-то уже такое, тук, тук тук тук тук Поэтому мы возвращаем, говорим, пускай будет все хорошо, ну а пойдем мучиться, закидывать туда сена. Так что оставайтесь со мной, вы еще это увидите. Майская сена самое вкусная считается, потому что самое большое количество здесь питательных веществ как белка, так и углеводов. То есть и сладкие, и горькие. Все все пропорционально. Ну, это майские, майская сено считаю, это самое полезное для всех видов животных. Ну, как вы видите, за белой вышки это не полностью. Просто я полностью туда не запихивал, чтобы больше они проветривались. По поводу сегодняшнего дня, ну, так как уже полностью грязный, потому что это все челка летит, как вы видите, да. Она же летит. Почищу свою свинку. Хотел бы поесть сейчас кроликов, но воду, к сожалению, отключили. Пропала вода в деревне. Бывает такое. Ну, ничего, я думаю, это все уже, правда, второй недели такая фигня. Ну, думаю, уже скоро это сделается, и у нас будет все хорошо. Да когда сделается, будем да, все летом мучиться. Вечером воды не будет. Если не добрал утром, и все. Хотя вчера в 11 часов воду дали, мы пошли поесть своих кроликов, потому что без этого никуда. Так что сейчас почищем свинок еще, все равно грязные. Ну и посмотрим, что у нас по кроликам. А, хотя, пойдемте, покажем кое-что. Вот здесь сидят кролики. Вот я здесь не стелил. Видите, вот, вот. и какашки, и шмашки. Все, я, как есть, так есть. А, девочка пришла в охоту. Вот она, не покрывал. Ну, вес не подходящий. Если бы она была бы 3200, то 3400, 3600, то идеально. А 2800, знаете, пускай еще побудет, может до конца месяца побудут, но потом мы ее, как это говорят, о приходу. Но нужно сейчас уже разделять, потому что мальчики пытаются уже что-нибудь сделать. Ну, нужно сейчас посмотреть, там, что по свинке, потому что вот-вот тоже, дай бог, все будет хорошо у нас. Прибраться здесь, остатки сильно раздать. Ну, вот такая она, наша сельская жизнь. Арбайта дальше, биты шнели. Вот. Пойдемте. Вот наше лохматое чудовище. Уже почистили у этой свинки. Сички отскочили. Там уже такие. Вот такая она. Так, Рексик, если ты сейчас гавнешь, я тебе гавкну так, что больше не будешь ты. Ну вот она такая красотуля у нас. Она небольших размеров, килограмм 60 Ну вот-вот-вот. Вот все должно быть хорошо. Вьетнамец. Чистопородный. Ну, свинку мы почистили. этими вот капельками прокапали мы глазики своим кроличатам. Не упускайте момент прокапывания кроликов, как я упустил. НЗБОшек я буду убирать. Начались покупатели. Честно, удачи тем, кто занимается НЗБ. 6 месяцев, 3 800 <соспалит> колом стоят, хоть убей. Хвалить не буду, ну и я заниматься ими не буду. На этой позитивной, положительной ноте. Сена мы убрали, на Белаграм мы не съездили, кроликов новых себе не приобрели. Все в сене, говнище, извиняюсь. Никого не буду заставлять подписываться на свой канал. Потому что сам знаю, если интересно, подпишусь. неинтересно, не подпишусь. Просто оцените видео. Если понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Чтоб я уже знал, заходит вам это, не заходит. Ну... Будем прощаться. До новых встреч, друзья. Счастья, здоровья и всем благополучия. Продолжение следует. Всем пока.